Здравствуйте, с вами Пугачева Наталья. Приглашаю вас на свою совершенно новую программу про отношения, любовь, замужество, рождение здоровых умных детей. Программа, как всегда, будет основана на наших с вами астрологических картах Бадзи. Поэтому всем, кому эта тема интересна, приглашаю присоединиться к нашим открытым вебинарам. И мы с вами сделаем карты. Ну, во-первых, как всегда, мы сделаем свои карты. Обязательно сделаем карты тех мужчин, которые вас интересуют. Вы посмотрите признаки замужества, признаки детей в их картах. Ну, и как обычно у нас это с вами бывает, нам интересно не только карты свои или своих родственников. Например, многие это делают для своих дочерей, сыновей. Многие делают просто для подруг. Ну, и для многих это хобби становится уже работой. Да? То есть перетекают у вас, появляются клиенты. Поэтому, конечно же, я предлагаю консультацию которые уже встречались с такими запросами, как э, замужество, как, э, как рождение детей. Приходите, мы с вами будем разбирать эту тему. Поэтому приходите, и мы с вами поговорим и про астрологию, и про консультирование, и про отношения, и про детей, и про все интересующие вас, вас вопросы. Для этого вам нужно в форме подписки на этой странице оставить свой email, для того, чтобы мы вам могли прислать приглашение на вебинар. Ну и увидимся на вебинаре. С вами была Пугачева Наталья.